Всем привет! Меня зовут Дима. Сегодня я отвечу на 10 популярных вопросов о смс-системах сайта. Если текущая система управления контентом вас не устраивает, у вас ложится сайт, либо не хватает какого-то функционала, то вам необходимо рассмотреть вопрос о переезде на новую CMS. Процесс этот ответственный, так как если не учесть некоторые нюансы, можно потерять добрую долю трафика. Например, следует обратить внимание на сохранение URL-адресов основных трафиковых страниц сайта, корректную настройку индексации страниц сайта, файл robots.txt, канонические страницы, настройки сервера, корректный переезд контента и заголовков страниц, а также корректную настройку перенаправлений со старых URL на новые, если старые URL сохранить не получается. Да, перенос на новую CMS-систему может обойтись в копеечку. Например, при масштабировании вашего интернет-магазина и при переезде на один из битрикс вам понадобится необходимо определенные средства на лицензию, покупку новой темы, нового производительного хостинга, а также найти хорошего программиста, который выполнит настройку и соответствующие доработки. При корректном переезде на новый сайт данные потеряться не должны. Главное, весь переезд выполнять на тестовом домене. Однако для восстановления возможно упущенной информации рекомендуется сделать бэкап старой версии сайта. Прямого влияния CMS-системы на позиции сайта нет. Главное, чтобы сайт соответствовал требованиям поисковых систем. Однако стоит иметь в виду, что некоторые CMS-системы в стандартной сборке могут не иметь определенного функционала. Например, автоматическое формирование ЧПУ, либо настройки шаблонного формирования заголовков. Наиболее популярными считаются CMS, 11Bitrix, FordPress, ModX, Joomla и OpenCart. Интернет-магазин можно развернуть на любой из вышеперечисленных CMS. Вот другой вопрос, насколько масштабным будет ваш проект. Если в вашем интернет-магазине планируется размещать более 1000 товаров, то я вам порекомендую использовать CMS 11Bitrix или OpenCart. Во-первых, эти CMS специально созданы для e-commerce проектов, и в них уже есть необходим функционал. Во-вторых, сайты на данных CMS легко оптимизировать, так как для них есть много готовых решений в виде плагинов и расширений. Если у вас небольшой интернет-магазин или сайт-витрина, то его можно реализовать на WordPress, ModX или Joomla. Создание корпоративного или информационного сайта можно выполнить на любой из вышеперечисленных CMS. Тут нужно отталкиваться от потенциальной нагрузки на сайт, функционала, а также бюджета на его разработку. На скриншоте привожу вам стандартные ссылки на доступы в CMS 1S Bittrex, OpenCard, Wordpress, Модекс и Joomla. Адреса страниц входа в CMS можно изменять в настройках CMS. Все очень просто. Дело в том, что хороший SEO-специалист может выполнить ряд терять задачи самостоятельно. Например, настроить перенаправление, внести контент и заголовки сайта, что сэкономит расходы на разработчика для выполнения данных работ. Поэтому, чтобы не тратить время на подготовку технического задания, его реализацию клиентам или разработчикам, а потом еще и проверку задания с SEO-специалистом, и запрашиваются доступы к CMS и FTP. Без участия программиста обновлять можно только в том случае, если до этого в CMS не вносились значительные изменения функционала. Дело в том, что при обновлении CMS могут обновиться те файлы, которые были изменены программистом, что приведет к их потере и нарушению работы сайта. В этом случае обновление CMS-системы необходимо проводить на тестовом домене, а потом переносить на основной сайт. Самописную CMS можно использовать в том случае, если ваш интернет-проект будет супер уникальным. Использование коробочных CMS потребует их значительной кастомизации. Вы сможете гибко создавать необходимый вам и вашему бизнесу функционал, что сделает ваш сайт более производительным. Также самописные сайты более безопасны так как программный код есть только у вас и у разработчика. Однако минус в том, что вы привязываете себя к одному разработчику, а другому программисту будет в чужом коде разобраться намного сложнее, а работы будут стоить дороже. Также разработка самописного сайта обойдется на старте намного дороже. Если вы хотите создать небольшой сайт, например, лендинг для продажи товаров, или тестирование определенной продукции, то конструктор вам подойдет. На конструкторах достаточно легко, быстро и просто можно создать неплохой сайт. Однако стоит иметь в виду, что такой сайт будет привязан к конструктору, будет иметь ограниченный функционал и шаблонный дизайн, что ограничит вас в дальнейшем продвижении сайта. Поэтому, если вы хотите зарабатывать, делайте сайт на независимой платформе. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментарии.